Коллекция весенних и летних сумок из Габелена города Пенза, фабрика Шане. Красивые летние сумки, наверное, больше все-таки летние, а может быть весенние. Красивые сумки, очень нежных цветов и сочетаний. Красивые сумки, классические сумки в очень нежном гавилене. Сумчат эксперт. Итак, классика, смотрите, какой цвет. Тюрпаны, ирис, нарцисс в очень красивом сочетании с -кожей, травяного цвета. Цвет между хаткой и травяной не очень яркий приглушенный для тех кто боится светлых ручек и считает что они пачкаются вот, вот такое дно сумочки у нас похожие модели были они остаются трендом и являются классикой они всегда продаются потому что они удобные мягкие красивые за счет того что модель мягкая она очень вместительная декорирована красивыми креплениями на передней стенке и на задней классические рамки очень аккуратно выполнена со всех сторон. У нее средняя длина ручка, что позволяет сумке удобно садиться на плечо, быть на руке, либо в руке, либо на запястье можно ее носить. Есть девочки, которые носят на запястье. И еще, когда размер сумки чуть больше среднего, это позволяет скрыть некие недостатки. Например, прикрыть животик, либо Рядом с такой сумкой вы будете наиболее стройны, потому что прикрывая часть тела визуально делает нас стройнее. Это один из фишек лайфхаков, который можно использовать при ношении сумки. Итак, у этой сумки три отдела. И все закрыты на молнию. Очень качественный подклад. Вот, показываю, смотрите. Два кармана внутри на передней стеночке и один карман под молнией на задней. Других отделениях карманов нет. И на задней стенке карман ученый у молнии. Цена этой сумочки написана вот здесь. Если хотите увидеть эти модели в других цветах, смотрите вот здесь. Следующая моделька. Тоже этой же фабрики. Фабрика Шауны Город Пенза. Великолепная коллекция. Красивый логотип. Висит вот здесь. При желании его можно снять. Потому что не все это любят. Смотрите, какая строчка ровная. Какие бегуночки. На задней стенке у сумки Вот такое дно, Дно без ножек. В этой сумки тоже три отдела. Тоже классика. Средняя длина ручка. Средней длины ручка. Средний отдел на молнии. Широко открывается и очень удобно для эксплуатации. Видно все то, что лежит в сумке. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. Два боковые отделения на магнитной клепке. Что удобно и быстро закрывается, что удобно при быстром диктной жизни. Сумку можно повесить на плечо, на локоток и взять в руку. Цена этой сумки такая-то, цена этой сумки вот здесь. Все описания размеров сумок, все наши модели внизу в инфобоксе. Там же есть наши контакты в других социальных сетях. И с вами была я, ваш Солнечный Эксперт. Пока! Здоровья вам и вашим семьям. Пока! Очень качественный подклад. Вот, показываю, смотрите. Два кармана внутри, на передней стеночке, и один карман под молнией на задней. Других Отделения карманов нет. И на задней стенке карман ушел <как> на луне.